Давайте, Юрий, как поздравим трёхкратный «Ура!», как говорят воины, два коротких и один длинный, да? И… Ура! ура! ура! ура! ура! Вот это другое дело, вот это другое дело. Можно музыку погромче, а микрофон чуть то почище, если можно. Святых князей, предков наших Вера вечна, вера славна Наша вера православна Вера бедных и богатых Всех людей простых и знатных Наша вера православна Вера наша благодатна Наша вера православна Родила святых народу И встает живую воду В столь земли миру мира Лучше нету этой веры Веры вечной, веры славной Нашей веры православной Просветилась святой Русьчу, окрестила вера, верная, вера славной, нашей верой православной. Вера истинная вечна, вера наша бесконечна.